This is all. собака 20 лошадей тащит в горку если ну, судить вообще легко 60 200 часов шириной тяжело 20 лошадей грузил, хлыстами, бревнами ложил Тащит отлично. Проблем это у меня первая собака Проблем я вообще никаких не вижу. Хотелось бы, конечно, задний ход. Потому что другой раз заедешь там кусты или что-нибудь, где надо задний ход приходится руками его вытаскивать. Разворачивать. Был бы задний ход, было бы вообще, проблем вообще никаких нет, не вижу Взял его не для рыбалки, а для вот такой работы На родник езжу за водой, тут 2 километра через поле Ну и вот на таких карьерах Валежник в Сухостой там, повален бобрами. вот такие, может камера не передает подъем. Вот тут подъем очень хороший. Проблем вообще никаких. Вот тут карьеры. У нас такие тут водоемы. Вот. И вот бобры валят летом, оно подсыхает. А я ввожу. Вот такие горки здесь, подъемы. Заезжает вообще без проблем. Очень понравилось. И вот эта железная собака. Я долго выбирал, какой. По отзывам. Тут товарищ не посоветовал. У него друг купил. Такой же, но только 500. И на 15 лошадей. Ну, естественно, я взял больше. Собакой очень доволен. Для меня в деревне вообще отлично. Очень хороший собак. Ну, да. И по силе. Сани вот еще надо купить. Еще не купил сани. Так вообще классно возьмут собак. Мне очень нравится. Я не рекламирую, но я доволен. На зодний ход попозже прикуплю на следующей сезонной. Спасибо, всем до свидания.